Видживук Creative Learning for Beginners для начинающих знаки транскрипции. Часть 2. Знаки транскрипции. Звонкие согласные. Альвеолы. Ряд бугорков в ротовой полости между верхними передними зубами и передней частью неба. Участвуют в произношении альвеолярных согласных. Краткий, похож на Н, кончик языка, прижат к альвеолам. Выдох через нос. Б. Похож на Б, взрывной. В. Краткий и одной нижней губой. Г. Твёрдый, коротко, З. М. Похож на М, но губы сомкнуты, плотнее. Выдох через нос. Мягкое нёбо, опущены. Е. Похоже на «и», но средняя часть языка не поднята так высоко к небу. Д. Кончик языка прижат к альвеолам. Выдыхаемый воздух разрывает шумом эту преграду. Похоже на «д». Ж. ДЖ. Как слове «джин». Ж сильнее выделены. ДЖ. Язык прижат к верхнему небу боковые края опущены вниз. Язык повернут вверх и назад, не дрожит, похож на р, когда картавят. С кончиком языка, высунутым немного между зубами. Краткий. Длинный выдох через нос. Задняя спинка языка смыкается с опущенным мягким небом. Рот открыт на О, говорим В, губы не вытянуты. Виджевык Креатив Learning предлагает обучение онлайн. Пишите нам контакты ниже под видео.